Всем доброго дня и суток, друзья! С вами снова я, Кхмай. И сегодня у нас будет.. Домой. Ну, мы идем уже. Пойдем, идем, идем, Там вон. Она должна тут быть. Где-то тут. Это оно. Она тут. Где-то, где она? О, Боже мой! Бог ты мой! Кто это? Это, кажется... Кажется, там кто-то есть. Там вроде бы никого, да? Или кто-то? Что это такое? Вау! Ну, ладно, я там что-то такое, что-то смотрел И надеюсь, вам будет понравиться. Это такое? Колоски страшненькие, я а -а. Что? Это ты снова? Это снова ты? Да ну! Весь кадр сборчила! Да ну! Ну что? Если вам понравилось по видео, то поставьте, пожалуйста, палец вверх. А еще лучше подпишитесь и напишите комментарии снизу. Ну все, бай-бай, пока!